Всем привет! Меня зовут Виктор Богомазов, я руководитель агентства недвижимости для инвесторов в «Санди». Приглашаю вас на завтрашний вебинар «Территория инвестирования», где расскажу реальные кейсы в недвижимости, когда мы покупали квартиры или апартаменты, делили это все на студии и сдавали посуточно. Покажу, как это выглядит, покажу планировки и, самое главное, я вам покажу цифры, как на самом деле все происходит. Если вам интересно, приходите на завтрашний вебинар.